Всем привет, сегодня я вам покажу каким был YouTube раньше, для этого заходим на сайт Вабик Машина, и вставляем ссылку Ютуба. На календаре выбираем день и время, ничего себе YouTube такой неаккуратный и некрасивый, и весь упертый, как мой голос. Ну что ж, видео было коротким, ставьте лайки если вам понравилось видео, и подписывайтесь на канал, всем пока.